Друзья, если вы хотите зарабатывать с минимальными вложениями, то обязательно досмотрите это видео до конца. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 148 тысяч рублей. Выплата с проекта Onyx. Друзья, проект платит. Вот так вот с легкостью можно зарабатывать 100 тысяч рублей каждый день в компании Onyx. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами.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 Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте Onyx 100 тысяч рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Итак, давайте все по порядку. В проекте Onyx мы можем легко и просто зарабатывать от 200% до 800% прибыли. И каждый час или каждые 9 минут мы можем выводить свою прибыль на любую платежную систему.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 Участников на данный момент 12 875 человек, проинвестировано более 143 миллионов рублей, выплачено более 52 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, пять и в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений.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 Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 148 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Статус у моей заявки ⁇ Успешно ⁇ Сейчас я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 148 тысяч рублей. Выплата с проекта OnEx. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 15 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 800% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 15 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 120 тысяч рублей. Каждые 9 минут я буду получать по 375 рублей. Друзья, сейчас 15 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек и мы с вами продолжим.